Добрых и приятных вам выходных в кругу семьи. Мой вопрос. Вижу плохие сны. Какую читать для выздоровления? Ну, м -м, можно читать «Ом беканзе, беканзе маха беканзе ранза и соха Читайте. Представляйте себя человеком синего цвета. Или как будто вы находитесь в воде и и читайте он Беканзе Беканзе Маха, Беканзе Самунгат Соха. Ощущаю в своей груди состояние добродетели. Это поможет вам выздороветь. Наталья Демьянова. Подскажите, могу ли я рассчитываться деньгами покупать не для себя, для своей дочери? Да. Счастливую жизнь? Да.